теницы туи колоновидной двухлеткой. сегодня у нас на обзор туи колоновидной двухлетка, в сайте у нас идет по факту размер его 10, ее 10 сантиметров, то есть ну, смотрим Взять Вот берем, например, один саженец Ну, сильно мелкие мы не посылаем, конечно Но вот в среднем они 12 сантиметров Ну и не забывайте, что им еще расти месяц Обзор снимается сегодня, август у нас я колоновидная Внизу будет ссылка на карточку товара этого там можете ознакомиться с ним более подробно, там есть фотографии то есть туя колоновидная заказ, минимальная партия 100 штук на сайте там цена есть, все все что нужно для нее в принципе там есть сеянцы хорошие, добротные Я как говорил в районе 12 сантиметров Здесь повыше Через месяц я думаю она будет побольше Размер считается от первого корня То есть Вот ствол, стволики, видите какие у них Что это не однолетка Я могу показать вам Сейчас однолетку пойдемте посмотрим Однолетка совершенно другая это двухлетний хейниц Вот у нас однолетка Однолетка, видите, какая она В прошлом году такая же была 4 сантиметра Поэтому вопросы по поводу Вы мне прислали За место двухлетки однолетку Я думаю, отпадает Все прекрасно видят, что И какая она из себя Однолетка и какая вы видели Двухлетка Уважаемые друзья, это туя западная Колоновидная Западная туя, она выдерживает морозы до минус сорока При хорошем приживании. Естественно, первый год вам нужно будет помучиться по ухаживать за ним. Трехлеткой она уже становится очень хорошим саженцем и уже крупным, довольно-таки. Можно рассаживать. На изгородь можно рассаживать в одиночные посадки уже кто как хочет то что она колоновидная вы можете видеть видите она идет стволиком даже брабант если двухлетка он очень разляпистый а это идет стволиком и довольно таки нормально если вы заказываете сеянцы будьте готовы ухаживать за ними и я думаю что я растил их два года не просто так